Кажется, мне уже нравится это место Не знаю, что сказать. По-моему... Здесь все отлично. Ну, все такое. Более-менее стандартно. 150 рублей. Всем привет! Меня зовут Саша. Вы на канале «Что есть?». Сегодня мы находимся на Петроградке. И пойдем мы в очень классную кафеху, которая называется «Дедушка Хо». Про эту кафеху есть очень много отзывов. И большинство из них, да почти все они положительные. И, собственно, поэтому наш выбор пал именно на нее. Более того, у этих ребят есть уже три кафехи. И это что-то значит. А на улице слишком холодный, по-моему, собирается дождь. Поэтому пойдем уже поедим быстрее. Так, вот вас здесь заказывать или Да, на кассе Уже знаете, что будет? А? Уже знаете, что будет? А, В стене есть бизнес Они пока стандарт, действуют, да? Да. Хорошо. Так, пойдем? Картофель э, делается сыром и с маслом. Нужно будет выбрать один наполнитель и шесть. Угу. Если выберете второй или шестой. Хорошо. У вас будет номер три. Присаживайтесь. Чеш принесу вместе. Спасибо с большое. Хорошо. Пойдем. Традиционно проведем маленький брифинг по чеку, которого нам не дали, кстати. Чек нам принесут вместе с нашим заказом. Ну, по крайней мере, как нам обещали. Ну вот, собственно, нам уже принесли наш заказ. на заказ номер три. Нам принесли два супа ФОБО. Почему-то мы не догадались взять два разных супа. Ну, то бишь, ФОБО и ФОГА. То бишь ФОБО это суп с говядиной. ФОГА это суп с курицей. Ну, мало ли вдруг кто-нибудь не знает. Сейчас нам лучше шаверму, а пока давайте попробуем что-нибудь из этого. Хотелось бы отметить особо морсик. Вот просто ты посмотри, да? Ты посмотри, посмотри. Видишь? Аж мякоть на дне. Прям вот... Мне кажется, мне уже нравится это место. Определенно. И мало ли вдруг кто-нибудь не знает, как готовится суп фобой. Это огромный чай. Чан. Чан, в котором постоянно кипит вода. И туда по мере надобности докладываются продукты, кости, мясо и так далее. А потом этот бульон собирается с лапшой, с зеленушечкой, с мяском мелко нарубленным. И я бы не сказал, что мяско мелко нарубленное. То есть мяска здесь, ну, я бы сказал, достаточно. Вот, пробуем. Горячий. М -м -м. А ты знаешь, ничего. Очень даже. Такой... Такой... Все-таки очень насыщенный мясной бульон, прям вот насыщенный, честно. По нему не особо видно, чтобы вот тут жир какой-нибудь плавал. Ага, да, спасибо большое. Спасибо. Принесли нашу шавермочку. Ну как бы не то, чтобы лазером нарезанное, вот. Вот, ну, тоненькой тоненькое но его достаточно много. Так, лапшичка. Да, фобо действительно прямо такие фобо, мне очень понравилось. И если вы хотите попробовать вьетнамскую кухню и не ездить в Вьетнам, я думаю, это то самое место, куда нужно прийти. И нам порекомендовал э, повар добавить вот такую заправочку. вот я, я забыл, к сожалению, как она называется, но говорит, если добавить ее в суп, будет очень вкусно. Что это значит такое? Это уксусная заправочка э, с ну с э, перчиками чили и с чесночком. Значит, не будем много. Так, для пикантности. Ну, так как острое я люблю, все-таки я добавлю себе перчиков. Но вот это еще вкуснее. Хм. Удивительно, как простой уксус с чесноком и э, перчиками острыми может буквально преобразить вкус супа вообще в целом. Так, ну, дабы оператор на меня сильно не обиделся, я прямо сейчас попробую его картошечку. Нам... Нам, да, ей предлагали на выбор маринованные огурцы, селедочку или вот сосиски в горчичном соусе. Горчичный соус, кстати говоря, недавно был обзор хот-догов, и вот, вот, ей-богу, вот он был точно такого же цвета. Вот такого же цвета. Я надеюсь, он не будет такой же на вкус. Нет? Он не такой же на вкус. Это, это мазик, но мазик типа, типа Хелманса, наверное. Такой, то есть, нежирный, очень, очень классный. Ну и картошечка с сыром, собственно, как нам обещали. Сыр такой более-менее тянется еще даже. Да, очень вкусненько. Я даже скажу, о, сырочек. Я даже скажу, что крошки картошки даже не так вкусно. Мы пожевали супчик, попробовали картошечки. И я скажу, что супчик действительно очень классный. И учитывая, что это обед, в который входит... Вот-вот, большая миска, действительно большая миска. Стакан вкуснейшего морсика, кстати говоря. Потому что он действительно прекрасен. Я, правда, никогда до сих пор понять не могу, из чего этот морс. Это типа малина, черная смородина и имбирь или что-то такое, немножко свежепряное. Значит, и у нас осталась еще неотпробованная вот такая замечательная штука. Вот, пока мы пушили, значит, наша шаверма немножко подостыла. И, что самое приятное, ее запечатали с четырех сторон. Вот почему во всех петербургских шавермах не запечатывают шаверму со всех сторон, а? Вот это прям претензия. А это заявка. Ну, с вашего позволения, я пробую. Много болтаю, Да. Да. Ну, по шавермочке не знаю, что сказать. По-моему, здесь все отлично. Это капусточка, помидорки, вижу, морковку вижу. Кстати говоря, морковка не просто морковка, а, по-моему, маринованная морковка. Сейчас попробую еще раз. Я чувствую вкус сливочного сыра. Я впервые в шаверме почувствовал вкус сливочного сыра. И это очень классно. Это очень вкусно. Я, я прям поражен. Слушай, я не думал, что бизнес-ланч можно купить за 350 рублей, наесться, еще и не доесть все это. И это будет настолько вкусно и классно. Огромная, просто огромная бутыль шерачи, которую не то, что можно половину здесь есть, собственно, пока ты здесь находишься, потому что она в бесплатном доступе, как добавка. Ее еще можно и купить. А маленькая такая бутылочка здесь будет стоить 300 рублей, большая 600. 600 за 800 миллилитров, и я считаю, что это более чем адекватно. Ну давайте уже доедим, а? Интерьер здесь достаточно приятный. Сюда хочется возвращаться. Здесь везде а, расставлены товары. То есть везде лежит мерч, который мы можем спокойненько подойти, взять, пойти с ним на кассу и что-нибудь себе купить. А, причем я так заметил, что все вьетнамское. Но по чеку, в принципе, нам обсуждать нечего. Все и так все уже слышали. 350 рублей бизнес-ланч, 7 вариантов с 12 до 16 часов по будням. Вы можете себе вот такую вещицу позволить. Ну, а мы, в принципе, возьмем себе, думаю, набор мини-железа 150 рублей. А не знаю, а просто вот, вот захотел взять, и все. И, думаю, баночку какого-нибудь вкусного лимонадика, тоже вьетнамского. Они тоже по 150 рублей. Здесь, видимо, все такое более-менее стандартно, 150 рублей. И подведем итоги где-нибудь в более ветреном и дождливом месте. В принципе, мы все подъели, уже готовы подбить итоги. У нас здесь стоит наш белый пакетик с недоеденным супом или монадиком. Мы будем судить это место по нашим пяти параметрам. Это вкус, сытность, цена, обслуживание и обстановка. Первое, на что мы обратим внимание, это вкус. Вкус. Потрясающий. У меня, скорее всего, не будет замечаний вообще по вкусу. Нет, одно. От себя порекомендую просто накладывать рубленую зелень в какую-нибудь маленькую мисочку и подавать ее рядом с супом. А каждый уже сам будет для себя решать, будет он засыпать туда зелень или не будет. Потому что мне, например, кинза, ну, не очень. просытность этого места мы даже спорить не будем, определенно 5, потому как а, мы все даже, ну, не доели. А за 350 рублей в Санкт-Петербурге, еще и практически в историческом центре города, это сверх всех ожиданий. И я уже сказал, что бизнес-ланч стоил 350 рублей, а сегодня мы оценивали именно на формат бизнес-ланча и 350 рублей это вполне приемлемая цена поэтому за цену я тоже поставлю 5 ибо сочетание цена качества просто на высоте на самом деле трудно быть объективным оценивая такое заведение где весь персонал будто подыгрывает тебе нам никто не препятствовал съемки все с завидным интересом смотрели, что же мы такое вытворяем, сидя тихо в уголке, поедая на камеру супчики и шаверму. Потому как нам все принесли быстро, нам все подробно рассказали, объяснили, показали и, опять же, не препятствовали видеосъемке. И пока ветер херачит мне в лицо, я расскажу про обстановку. Обстановка в этом заведении просто прекрасна. Сейчас вы ее, конечно же, видите вот этими прекрасными флешбеками. Опять же, съемки нам никто не препятствовал, несмотря на то, что мы просто в открытую уходили с камеры прямо по заведению, где кушают люди, и снимали, в принципе, все, что там происходит. Неоспоримым плюсом обстановки является открытая кухня, потому как ты видишь, что там готовится, что тебе накладывают, и, собственно, нет никаких скрытых подводных камней. С другой стороны, входная дверь этого заведения располагается примерно в двух с половиной метрах от этой самой кухни, что не очень хорошо, но уж таков формат заведения. Да, и туалета, кстати, там нет. А это очень большой минус. Поэтому за обстановку я поставлю 4. И вот здесь вы видите оценку, которую мы поставили этому заведению. И, по-моему, это лидер нашего рейтинга. Несмотря на то, что у нас всего лишь два выпуска. Объединяя все вышесказанное, я настоятельно рекомендую каждому жителю Петербурга хоть раз зайти в кафе Дедушка Хо. Вы ни о чем не пожалеете. Ну, а с вами был Саша. Вы на канале Что Есть. Пока.